Бонжур, лизами! Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам покажу, как я готовлю рубленое тесто, которое еще называют ленивым слоеным тестом. Оно отлично подходит для всех видов открытых заливных пирогов, как токиш, рецепты которых вы найдете на моем канале. Просеять муку, горкой, сделать в ней отверстие, присыпать солью, добавить сливочное масло или, как я, маргарин, пропустить через пальцы маргарин с мукой, должно получиться что-то типа крошки. Освобождаем середину, вбиваем яйцо и вливаем немного воды, ледяной воды. Вмешиваем жидкость в мучную крошку, подливая всю воду, пока не замесим мягкое пластилиновое тесто. Долго вымешивать его не нужно. Соберем его в комок и обернем пищевой пленкой. Убираем на небольшой отдых 20-30 минут. Тесто готово к употреблению. Работать с ним легко и приятно, а изделия из него получаются нежные и вкусные. Пробуйте, готовьте. А я вам говорю, бон аппетит и абьенто!